Вы хотите получить быстрые результаты самым простым путем, потому что вам надоело безрезультативно биться головой о стену? Возможно, вы устали сражаться сами с собой и с миром. Вы постоянно разрываетесь между противоположными желаниями поспать, сделать зарядку, пообщаться с ребенком или посмотреть сериал, или пойти на работу. Возможно, у вас не складываются отношения так, как вам хотелось бы. А может быть, вас замучили хронические боли. И как вы не стараетесь, ваши доходы остаются прежними или от дня ко дню начинают падать. И вам кажется, что все вокруг против вас, люди, мир, родственники, близкие, и вы от всего этого дико устали. У вас есть четкое желание жить по своим правилам. Вам так этого хочется, вырваться из замкнутого круга. Давайте знакомиться. Меня зовут Дегурова Елена, и уже более 18 лет я помогаю в основном женщинам выйти из состояния кризиса, преобразить их жизнь и обрести состояние счастья используя для этого самые современные, самые эффективные методы трансформации, астропсихологию, а также авторские методики энерго-вибрационного преображения жизни. Основные сферы жизни, с которыми я работаю, с которыми я, в которых я могу вам помочь, это отношения с тобой, с окружающими, с деньгами и, конечно же, со здоровьем. Потому что человек — это целостная структура, и нельзя его делить на части. На своих тренингах и коуч-сессиях я помогаю погрузиться в свой внутренний мир, найти источник проблемы, первопричину, мягко и бережно исцелить его. А это за собой уже ведет изменение глубоких внутренних установок, убеждений о себе, о мире вокруг. Меняется сам человек, меняется его поведение, и как следствие мы видим, результаты в жизни тоже меняются. Изменения происходят сразу. Прямо во время сессии мы решаем одну из проблем на глубинном уровне, с которой вы пришли. Почему же я помогаю людям становиться еще более счастливыми? Потому что это мой путь, это моя миссия. И мой путь начался очень давно. Еще в школе меня уже привлекали в большей степени книги, информация по психологии, а не любовные романы. Довольно часто я задавала еще в детстве себе вопросы, такие как, что мешает или что помогает мне в жизни, как сделать свою жизнь максимально счастливой, как раскрыть свой потенциал на все сто, потому что в детстве я была очень скромной девочкой, серой мышкой, которая боялась выступать у доски, которая боялась проявить себя в жизни. И этот гадкий утенок, Благодаря тому, что задавал часто эти вопросы, и самый главный, самый любимый мой вопрос, зачем стал прекрасным лебедем, который достиг в жизни очень многого. Часто жизнь преподносила мне немало трудностей с самого рождения. Были моменты полного отчаяния, когда казалось, что все пропало, нет смысла жить дальше. Это были болезни, это были сложности в отношениях с родителями, это рождение брата с достаточно сложным диагнозом, это 90-е, которые прошлись по всем, это потом замужество, бизнес удачный, неудачный, проблемы в семье, я в какой-то момент стала, наверное, главным клиентом для самой себя, главным человеком, ради которого мне хотелось жить ради которого мне хотелось сделать все. И я понимала, что таких, как я, много. И я могу помочь, потому что даже э, вот со школьной стамени ко мне уже бежали девчонки, и я уже им помогала. На своих вебинарах я иногда рассказываю э, свою историю, чтобы дать понять слушателям, что из любой, абсолютно любой ситуации есть выход, если его искать, и если быть готовым действовать готовым идти к этому состоянию счастья. За годы практики я перепробовала огромное количество методов, школ, подходов по работе над собой, своими целями, своим внутренним миром, и я отсекала то, что не работает. Я трансформировала очень многие практики, я искала вместе с преподавателями истину, и я что-то переделывала, что-то трансформировала, адаптировала к энергиям нового времени и к нам, к современным людям. Я всегда все практики, все, все знания, которые получаю, я все пропускаю прежде всего через себя. Любую новую методику сначала пробую на себе, адаптирую под энергию нового времени и только потом уже даю своим ученикам. Именно поэтому я уверена на все сто, что мои методики работают. Потому что за эти 18 лет профессиональной работы уже более тысячи, да что там тысячи, уже несколько тысяч довольных клиентов, которые пишут, которые, с которыми мы многие годы общаемся, которые обращаются ко мне, направляют по рекомендации. Моя страсть и моя миссия в жизни в том, чтобы помочь людям открыть себя истинным научить их трансформировать все, что не делает их счастливыми сегодня, в мощный жизненный ресурс и испытать то, что я называю жизнь в состоянии безграничного счастья. В результате совместной работы со мной вы сможете исцелить свое тело, обрести хорошее здоровье и навсегда расстаться с болезнями. Потому что есть опыт собственного исцеления и работы с людьми. И это авторские методики, которые помогают мне в этом с этим справляться, вы сможете научиться любить себя искренне, безусловно, всегда и везде в любой ситуации, открыть и усилить свой поток изобилия, вы начнете привлекать деньги в свою жизнь, притом занимаясь любимым делом, вы сможете наладить отношения с окружающими, с родственниками, с коллегами, с друзьями, даже если сейчас они оставляют желать лучшего, вы сможете найти любимого человека, если вы одиноки, или улучшить отношения тех, в которых вы находитесь сейчас. Вы сможете навсегда с гарантией избавиться от обид, трансформировать их. Обиды, печали, сожаления о прошлом, чувство студа, комплекс собственной неполноценности — это то, что тормозит нас от нашего счастья. Тормозит, не дает нам идти к нашему счастью. Вы сможете активировать свой потенциал на максимум, потенциал тела, мозга, вибрационный потенциал, о котором вообще мало кто говорит, или если говорят, то даже не понимают, о чем на самом деле они говорят. И вы всегда сможете быть в ресурсном состоянии, которое помогает в любую секунду находиться в состоянии, в потоке. При этом не важно, сколько вам лет, какой вы национальности, во что вы верите или не верите вообще, сколько тренингов вы прошли, сколько книг вы прочитали, совершенно не важно. Моя методика работает в любом случае. Это метод а, сочетания революционных технологий а, нашего 21 века и моих личных авторских методик. Это уникальные технологии преобразования внутренних блоков и установок, аналогов которым просто не существует в мире. Это а, возможности психологии, астропсихологии и астрологии. Это психосоматика причинно-следственные связи. Это классический коучинг традиционная психология, а также сакральные знания из области парапсихологии, которые вы не найдете нигде, ни в одной книге не получите, ни в одном тренинге, потому что их просто нет. И, конечно же, это навыки, высоко развитые навыки, чувствовать человека на навигационном уровне, считывать сбой в программе. И моя уникальная возможность вносить эти коррективы на ментальном, на вибрационном уровне. Отношение к каждому человеку, который пришел ко мне, неважно, в YouTube пока бесплатно смотрит тренинги или уже проходит индивидуальную работу максимально, неважно. У меня к каждому индивидуальный подход. И каждый человек для меня – это великая ценность. С одной стороны, вы скажете, что это похоже на волшебство. Возможно, и так, но оно случается. Случается, и доказательство этому огромное количество отзывов, которые пишут мне мои ученики. И я вас сегодня приглашаю в путешествие, которое навсегда изменит вашу жизнь. Если вы готовы, присоединяйтесь. Ссылка на мой сайт и на мои контакты в социальных сетях вы найдете под этим видео. Я рада каждому человеку. Я люблю каждого из вас. И я готова сделать максимум для каждого тебя, чтобы привести к состоянию бесконечного счастья. Готов ли ты? Время покажет. И душа твоя, она уже чувствует. Ты со мной по пути в унисон или нет. До встречи на моем канале в YouTube и на моих тренингах. Пока-пока. С вами была Елена Дегурова.